Добрый день! Сегодня мы с вами научимся делать вот такие сердечки Для этого нам понадобится круглый листик бумаги Вырезать его легко, например, можете положить блюдечко, ввести карандашиком и потом вырезать Итак, приступаем. Сгибаем наш листик сначала пополам И каждую половину открываем к центру и с другой стороны. И с другой стороны. Теперь этот краешек к этому краешку. Так. И с этой стороны. То же самое. Теперь вот этот краешек и вот к этому сгибу. Вот так вот. Видите, да? Поворачиваем. С этой стороны. вот. Так вот. Далее мы с вами разгибаем и этот край к этой линии сгибаем. Вот так вот. То же самое делаем с другой стороны. Отгибаем этот край к этой линии. Вот. Разгибаем. И теперь, смотрите, вот сначала гибаем по этой линии. Сгибаем. Вот так. То же самое делаем здесь. Вот так. Теперь мы разворачиваем. Эту часть мы вот гибаем вот так. И эту часть мы сгибаем вот таким образом. И этот край к центру сгибаем. И этот. сгибаем центр. Теперь мы все это с вами вместе И сгибаем это вот так пополам. Вот таким вот. Плотненько, плотненько, так вот посильнее. Теперь мы берем с вами вот такой обычный клей и провазим вот эту часть. И с этой И прижимаем вот это. подержали немножко и получилось у нас вот такое с вами сердечко и вы можете их сделать сами вот такие сердечки вот. Такие вот. всем до свидания